Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Объект 279 ранний. Игрока зовут Задрод. Вот. Да, именно Задрод через Д. Карта, так, карта, по-моему, тундра. Да, я не ошибся, но все равно на всякий случай посмотрел. Не понравилось тут АМХ, что на перерез пошел 279 Да, даже выстрел по союзнику. Как хорошо, что отключили все-таки. Вот такой вот урон. Потому что, да, что-то у людей, у игроков вообще нервы не в порядке. Да, тут чуть случайно там союзник иногда бывает толкнешь, он даже, даже сейчас по тебе стреляет. Зная, что он урон никакой не нанесет, но типа выказать свое недовольство, да. Что вот есть первый урон удается пробить кранвагона. На счет уже 1-2. Заканчивается только вторая минута боя. Ну, здесь тоже с вражеской стороны 279 ранний. Союзный кранвагон, по-моему, решил закончить этот бой. Не знаю, прям так вперед полетел. Ну, хотя странно, да? Сейчас он так, як Я ПЗ подкрадется. Как жахнет разочек. Ну, там... Вражеский кранвагон, да, разрядил свой барабан. Вот. Теперь разрядил. Счет 2-3. Куда т стоил т летит? Куда? Саймэксу союзному тоже что-то не сидится. Парадокс. Иногда смотришь, вот, казалось бы, да, в такой ситуации, когда видно, ну, что команда уже проигрывает, там и по фрагам, и по прочности, тем более, надо переходить, да, в такую более оборонительную, что ли, игру, занимать какие-то позиции, где-то в укрытии, там, не светиться. Ну, то есть, понятно, переходить в оборону. А нет, все равно союзники продолжают почему-то упорно лезть, идти вперед. Счет 4-7. Да, казалось бы, хватит уже, остановитесь. Но их все-таки отступил. Но у него там, по-моему, прочности, да, было не очень много. Ар арта его добивает. Счет 4-9. Ну, кстати, прочности у вражеской команды не так-то и много осталось тоже. По прочности примерно в ровень иду. Есть. Не успевает ЯКПЗ перезарядиться. Отправляется в ангар. Почти 4000 в общей сложности. Здесь удается нанести 279 полторы тысячи натанковать. Ну, там, чего стоит только один снаряд от ЯкПЗ сразу. На 1050. СТЛТ. Ну, я так и думал, что он, да? Не будет ждать все-таки. Нет? Или будет? Он же видит прекрасно, что к нему 279-й едет. Нет, бежал, бежал. Союзники уже почти закончились. Остались три ПТ-шки еще в живых. Неприятно, почти на 300 единиц урона прилетает от Арты. Следом еще один чемодан на 157. По-моему, позицию надо менять. Здесь они спокойно не дадут себя чувствовать, так и будут. По кд теперь чемодана накидывают. Ну вот, здесь уже прострел у них быть не должно. Танкует, танкует, 279 В ответ удается нанести урон ису 7 И добрать Т-57 Хеви. Хоть он ушел из-за света, но... Успевает все -таки. Еще одного противника, уже второго в этом бою, уничтожает 279 -ый. Счет 6 12 Еще минус один союзник. Вдвоем против девятерых. Да, если так подумать, какие шансы здесь. Ну, просто никаких, да, вон фуловый 268-й. На противники, да, то, что здесь все-таки не восьмерки. Бой чисто на десятках, на одних. Ну что ж. Развязка близка. Счет 6-14. Кстати, всего 10 золотых снарядов уже остается. Уже столько-столько противников. Один выехал. Уже гриль 15. Т100 ЛТ. Еще минус 1. Уже 8.14. Ставится гриль на Гуслю. Что, неужели ремка на КД? Да У него ствол не доворачивается, не отремонтировался и не пробивает. Тоже в ангар. Тут прям не сходя в место, как орехи, одного за другим щелкает. Ну что, тест ТЛТ, пора тебе тоже. Ах, все-таки объехал там, да, 268 -й. На 611 пробил. Есть гусляна, у 268 ремка. Ну, а теперь уже дело техники. Главное, не дать сгуслить. Так, немножечко его повернул. 268-й, чтоб удобнее было стрелять. Но тут приезжает из 7 Вот мешает разбираться. Все, один. Один золотой снаряд. Ну, сейчас, наверное, доберет 268-го. Да, так и происходит. Ну что, срастался из седьмой. Там еще где то т 110 е 3 должен подбираться уже. Где-то он подзастрял немножечко. Урон уже почти восемь. Так, и сорю, чемодан прилетел без урона. И с седьмой не пробивает. Еще раз не пробивает. Ну, на что надеяться, в лоб 279-го пробить обычным базовым снарядом, мне кажется, нереально Но ну, если пт только какая-нибудь Ну, и где т 110 это и Сколько у него прочности, кстати, интересно Ну, там на один, на два выстрел, наверное, да? На 2, скорее всего что он там закимарил с Е3. А, я представляю, как в этот момент у игрока, наверное, уже руки потряхивали. волей-неволей начинаешь нервничать. Ну, тут учитываешь, что там на горе делал 279-й, не так-то и сильно у него руки тряслись. Вот он, я же говорю, задремал здесь 110-й. она 163 да, фугас это все-таки не, не, не базовый снаряд. Девятый уничтоженный противник. Ну что ж, теперь надо ехать на базу. По крайней мере, известно, где находится. Одна артиллерия. Объект 261. Ну тут напрямки лучше всего. По, по мосту, побыстрее что -то. 8 снарядов. 8 снарядов в запасе, но этого вполне хватит. Заряжает сразу 279-й фугас. Потому что если фугас с пробитием, то это ваншот. А вот и вторая арта тоже здесь неподалеку. Сразу с ходу минус один, Ну что ж, второго уничтожить будет уже десяточка. 10 тысяч урона. И не получилось пробить Ну и 261 попадает в ствол Без урона И следующим выстрелом 11 фраг И 10 с лишним тысяч урона нанесенного. В общем, всем спасибо за внимание Не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, и до новых встреч, пока-пока